Несмотря на то, что жизнь заключается в настоящем и мудро жить в настоящем, всю жизнь тема Кали-Юги и каким будет наше будущее будоражит ум, и вновь хочется ее продолжить. В предыдущем видео мы озвучили информацию о Кали-Юге из тайной доктрины Елены Блаватской. А теперь мы используем фрагменты из ведических источников. Сейчас — чрезвычайно уникальное время для прорыва души в самые высшие сферы бытия. Современные предсказания вторичны по отношению к ведическим. Пророчества, которые даны в ведах, даны человечеству самим Богом или его посланниками, обладавшими полным сознанием и наделенными особой силой, и они не только прозревали, прошлое, настоящее и будущее, но и принимали определенное участие в созидании и устройстве этого будущего. Мы вкратце совершим такой вот экскурс, что говорят веды о наших возможных жизненных перспективах. А зная возможный шанс, можно строить стратегию и делать нужные шаги. Когда осознанно видишь перспективу, в жизни обретает смысл, приходит вдохновение. Фактически жизнь становится наполнена устремлением к самореализации. Свыше задумано так, что каждый человек придет к познанию смысла жизни и его постижению. Если удастся погружение вовнутрь себя, даже через краткие фрагменты из вед кто-то сможет узнать именно то, в чем более всего нуждается. Сейчас космические порталы открываются, когда человек посредством размышлений, слушаний или чтения духовных текстов входит в поток возвышенных вибраций. Экспериментируйте, не пожалеете. Так работает Священное Писание, и Библия, и ведические источники, и другие откровения. Это важная новина нынешнего времени. Чуть ниже мы принесем еще одну важную радость ваши сердца. А в следующем ролике приятно удивим вас другими вдохновляющими новостями. Так что заходите на канал, чтобы не упустить важное в своей жизни. В Брахма-Куране описано, что еще до ухода Господа Кришны в небе и на земле являлись зловещие знамения. Очевидно, что до той поры, когда Шри Кришна покинул эту планету, Его духовная мощь сдерживала разлагающее влияние эпохи Кали. Согласно ведам, быстрое разложение общества и разрушение окружающей среды начинается только с началом кали Йоги. Однако планета всего лишь отражает сознание тех, кто населяет ее. Внешнее загрязнение это просто отражение внутреннего загрязнения, оскверненного человеческого сознания. Так действует космический закон кармы. Силой своей глубокой медитации он мог входить в духовное состояние сознания, называемое Лаптхопа Шанти. На живое существо, находящееся в этом состоянии, не влияет разрушительное время, которое управляет даже обитателями небесных планет и полубогами. В этом состоянии Вьесадева постигал происходящее в любой части материального космического творения, прозревал и прошлое, и будущее. Он видел все это и был чрезвычайно обеспокоен. Чтобы предотвратить такой быстрый упадок цивилизации, Блиссадева составил первые духовные тексты, известные как «Веды». Он объединил различные уровни духовного осознания, так что теперь даже самый неразумный человек этой эпохи мог изучить и принять это знание. Сейчас самое важное для нас это вдохновляющие информации из вед, подтвержденные и другими откровениями. А это именно то, что в Кали-Юге есть особенный период продолжительностью примерно 10 тысяч лет, который открывается с наступлением эры Водолея. Он называется Золотой век Кали-Юги, когда все может измениться к лучшему. И напомним, что наряду с ведическими, все источники знаний говорят, что прошло пять тысяч лет с начала Кали-юги. И золотое время Кали-юги уже в преддверии. Видя, что происходит ныне во всем мире, нелегко напомнить себя оптимизмом. Тем не менее, человечество не в состоянии управлять космическими циклами. Так или иначе, эволюция сознания задумана свыше, и это непременно произойдет. Другое дело, когда и сколько людей войдет в этот священный благостный период на Земле. Явные показатели на коренные изменения жизни людей присутствуют. Чтобы ускорить приход Золотого века Кали Юги, необходимо поднять личные вибрации и тогда поднимутся вибрации в атмосфере. А это возможно, когда человек концентрирует свое внимание на духовных аспектах, когда его мысли постоянно заняты устремлением к свету, добру, миру, любви. Здесь нужны усилия в верном направлении. Только таким образом произойдет изменение общественного сознания. Чем более радикально мы изменим себя, тем сильнее изменится наше будущее. Даже не рассчитывая на себя, мы в состоянии сделать благое дело для будущих поколений, для своих детей, внуков, правнуков, подготовить базу для гармоничной жизни в мире согласия и единстве. Это может быть чрезвычайно чистый и благостный порыв нашей души. Мы не знаем, сколько проживем в нашем нынешнем теле. Это таинство. Но мы можем сделать нечто значимое для потомков. И вполне возможно, это окажется самым великим делом нашей жизни. Вот такая еще неординарная новость. Мир так или иначе будет изменен. И это может произойти как насильственным способом путем апокалипсиса, так и путем сотрудничества и пробуждения светлых сил планеты. Ныне люди все чаще приходят к выводу, что жизнь предназначена для того, чтобы в этом человеческом теле чему-то научиться. Мы начинаем понимать, что все происходящее с нами должно привести нас пониманию своего места и задач в этой жизни. Это очень важный период, требующий особого внимания, потому что, согласно ведам, он обладает множеством преимуществ. В этот период во многих областях жизни людей – в духовном сознании, в просвещении, в поисках знания и единства – будут наблюдаться подъем и гармонизация. Это время, когда человек может обнаружить и раскрыть в себе различные спящие таланты. Возможности призвания безграничны. Предсказано, что большая часть древнего знания, пребывавшего в забвении сотни и тысячи лет, теперь в золотой век Юги будет снова проявлена. Это совершенно очевидно, стоит только внимательно изучить науку Вет. В Брахма Вайварта Пурани Шри Кришна предсказывает, что по прошествии 5000 лет кали в мир явится его мантра. Она будет обладать невероятной силой трансформации. Это самый совершенный метод духовного возвышения, самый наилегчайший и самый эффективный. Шримад Пхагаватам говорит, что когда наступает Золотой век Кали-Юги, то множество человеческих существ желает принять рождение в это время, так как в Золотой век Кали-Юги на этой планете будет много преданных Господа Наараяны. Разумные люди других эпох жаждут общения с этими духовно развитыми мудрыми существами, так как в Кали-Югу, воспользовавшись их помощью, можно достичь духовного совершенства в течение одного воплощения. Это конечная цель жизни, и в золотой якали юги достичь ее легко. Ведическая традиция не единственная, в которой считается, что рождение в эту эпоху жаждут многие души. Так тибетские ламы, мистики Восточной Индии и индейцы племени Майя также утверждают, что многие души ждут воплощения именно в эту эпоху, чтобы воспользоваться всеми преимуществами ее грядущих перемен. Однако в ведических писаниях содержатся и другие пророчества, прямо противоречащие этим радужным прогнозам. Эти откровения касаются не только ближайшего будущего, они позволяют представить, какой будет жизнь много тысяч лет спустя, вплоть до конца времен и разрушения Вселенной. Естественно, некоторые из этих пророчеств перекликаются с предсказаниями других источников, например, с прорицаниями индейцев Майя, Нострадамуса или Библии, а иногда и совпадают с ними. Но большинство ведических пророчеств абсолютно уникально и не похожи ни на какие другие. Поэтому они позволяют совершенно иначе, по-новому взглянуть на будущее. Мы не будем описывать все ужасы Кали-Юги по прошествии 10 тысяч лет золотого века Кали-Юги. Но это время придет, хотя мы его не увидим, думаю, к счастью. Наконец, в конце Кали-Юги явится Господь Калки, и это будет весьма похоже на то, что называют вторым пришествием Иисуса Христа. Он придет на эту планету, освободит ее от всех тягот и восстановит золотой век, сате югу Однако, из Пхагаватам и ряда других поран следует, если столь негативные условия создадутся в конце Кальпы, Господь Калки не появится вновь, и земля просто подвергнется тотальному разрушению. Таковы события, о которых пророчествуют веды. Продолжение этой темы следует. До скорой встречи!